Эх, <Смех> сейчас спою. Эх, в натуре, кабуре. Кабуре в натуре, в натуре, кабуре, в натуре, в натуре, кабуре, кабуре, в натуре, в натуре, кабуре, натуре. В натуре, в натуре, в натуре, в натуре, в натуре, в кабуре, в кабуре, в кабуре, в натуре, в натуре, в кабуре, в кабуре, в натуре, в, натуре, в кабуре, в натуре, в кабуре, в кабуре, в натуре, в натуре, в кабуре, в натуре. В натуре кабуре, кабуре в натуре, в натуре кабуре, в натуре. Привет, горожане. В натуре в кабуре. Ха. Вот, смотрите. Эх. Вот мой вклад. Шпокинзи Дойч. Я уже вынес. Наполняю по новой. Скучно, что здесь делаешь? Весело. И тоже ничего не поделаешь. Скука и веселье. Они рядышком идут друг к дружку. Касаются. В натуре, кобуре, кобуре, в натуре. <свят> Эх, пацаны, пацаны. Я думаю, многие меня понимают. <свят> Понимаешь, ОНР. Понимаю, октябренков. Ладно, друзья, всех вам благ. Кто меня смотрит. И главное, не болейте этим ёбаным коронавирусом. и блядь, б театр, блядь, набугали, блядь. Весь, блядь, зимный шар, блядь. Нам похуй. Мы, блядь. Не то видали. Все, ребятишки. Пацаны, друзишки, друзья, друзишки и дружище. Шлю вам, блядь, обл... огромный пламенный привет. А вот единица это. То ли дверь, то ли единица наоборот. Ну, я, блядь, считаю, что это двери в будущее. Через них еще не то увидите. Смотрите, главное. Хоть кто-нибудь что-нибудь скажите. Кому нравится, и кому не нравится мне. Нравится, не нравится. моя красавица Ладно, пацаны, я сам такой, блядь, посмотрел и хуй на вас, блядь, или тебя, или там на всех. Ладно, конечно, хотелось бы услышать, блядь, хоть кто-нибудь, блядь. Ну гласные есть там но, то все не мы бля лайки шмайки мне бля лайки не нужны не нужны эти как его Ха -ха. настоящие сибирские лайки бля бы одну кто-нибудь лайку такую но, бля дорогая нет так, пацаны бля шутка конечно у меня негде содержать ее. хотя бля если лайк придется бросить все уехать ехать, бля, на севера. Эх, пацаны, пацаны. Вот там, блядь, кузов от машины. Там еще можно с него снять, блядь. Ой, блядь и стать миллионером. Блядь, смешно мне самого себя. Самому себя смешно, самому себя. Ладно, пацаны, короче, то я тут, блядь, вообще не останавливаюсь, блядь. А бы что, короче, молочу языком, как мельница, блядь. У Ивана Кольты. Несите зерна, получите муку. Несите муку, перемолю муку в зерна. Будьте сеять. Готовую пшеницу. Ой, бля, ёпперный театр, блин, сходить бы на это, С, к, к, к Мемерле, Мемерли, как она там такая, шузбаска там зажигала. Ой, бля, пиздец, как стыдно, блядь, за вас, за всех, блядь, за этих, блядь, папуасовы, блядь. Как, как вас назвать, не знаю. Бля, папуасы, короче, бля, концертные. У каждого пиджак, блядь, расшит, Не знаю, чем там. Ну, не золото, но похожее на золото. Эй, блядь, обманщики все, блядь. Сталина на вас надо, блядь. Всех вас, блядь, бледей загнать в блядское бледво. Бледюшное. Там, где вы Варитесь, кишите вас там, блядь. Ну, вы как черви там, блядь, Жжжж, блядь. Ой, блядь, ебаный свет, нахуй. Нет ни цензуры, блядь. Ничего нету, короче. Паразиты вы, блядь, на общества, блядь. Придешь к вам на концерт. Не хожу, конечно, но по телеку смотрю иногда. Блядь, сидят все такие. Тёлки с грибами, блядь, мужики там, не знаю, с чем там, с кошельками. Жирные все, блядь, стрёмные. Тёлки такие же, и там хлопают, хохочут. Ай, блядь, с какой шутки, блядь. Не знаю, блядь, с там смеяться, блядь. Ж Животные, короче, вот. Больше ничего на ум не приходит. Стабильное слово. Животные. Только вы, блядь, не траву жуете, а, блядь. Кокаин, блядь, жрете, блядь, там. Шоколад, блядь, или что там, блядь? Баксы, блядь, жуваете. Козлопасы, блядь. Довели страну, блядь. Да вот вам, блядь. Ой, блядь, всех напугал этот, как его. Вирус, блядь, возведенный в ранг короны, блядь, кто на него, блядь, корону повесил, не знаю Ладно, блядь, пацаны, я же себе наговорю, блядь, на срок, нахуй Ну блядь, срок, срок, срок, срок, срок, блядь Я сейчас хочу вмазать еще Блин, на работу пригласили, бля. Ну, через море переправить надо кого-то, вот, Видите, море какое. Так просто не переплывешь, это кажется, что раз, такой обехал, нифига, ну, такое, и не приплывешь, блядь. А поедешь, бля, утонешь. У меня есть лодка. Офигенная. Блядь. заезжает машина на лодку соседи становятся я такой жж -жж. своим ходом руками блядь, тащу, раз, перетащил блядь, здоровый блядь. В смысле, не больной блядь, хотелось бы, конечно эх, пацаны, пацаны блядь. я вас, блядь, люблю, уважаю потому что, ну, мне больше не с кем поговорить только вы, бля, все не Жалко, бля. Жалко, что вы не мы Ладно. Динь. Хрустальная посуда. Слышите, как гремит. Аж в ушах звенит. Я сказал. Фокусника видели? Фокус. Фантастика. Бля, что делает с нами Мэрлоуд? О, раз, два. Пусть я буду дом строить. Хорошо, присылайте мне пустые пачки, но желательно полные. Я, короче, пустые вот так разверну наружу, а полные вот так. И, короче, у меня будет дом построен, блядь так ну вот смотрите сейчас покажу как это полная это в хату а это пустая наружу теплозащита шумоизоляция и ну, как бы и даже влага не будет проникать скала <с> стало скучно взял такую пробочку открутил Подставил рюмочку. Раз, раз, раз, раз. Я и... туда. Не, ну поставлю краник специальный, конечно, я так решил на пол прольется. И хлоп. И опять. Привет, пацаны. Я тут. Не знаю, скучаю без вас. Как и вы без меня скучаете. Эй, бля, пацаны, пацаны. Ладно, короче. Что он тут еще показать? Вон пружина стоит такая. Реактивная. С Смд 4. 14 вернее. Не знаю, откуда она там взялась. А вот еще вам покажу. Видели? Гнездо здоровенное с чем сравнить не знаю шпукин вот ну, так пацаны короче бля. посоветуйте хочу короче его оттуда чпок и чпок и чпок отделить и приклеить короче чтобы он такое дома висело пару шишней на я налеплю и будет такой дизайнерский проект Хе. ладно пацаны короче бля, я уже наговорил себе там не знаю на срок а может на два а может на три опять я балдею короче вот так